Доброе утро. Смотрим вайны, как обычно. Вместе со мной. Подписывайтесь, ставьте на канал, лайк. Для меня это очень важно. Карин, ты идешь! Да? Ты что, с ним идти собралась? Да. Так, Карин, тебе сколько лет? 25. И ты собралась идти с медведем. Ну, мы будем здесь одиноко. Так, Карин, положи его на место. Нет. Ты сможешь с ним пойти. Не могу, положи. Мешать. Положи Хорошенькая. Арестована. За что? Вы обижайте, Карин. Это разве противозаконно? Ну смотря за сколько. Я так и знал, вот Говорили потому, мне, Говорили меня, пацаны, что? не ведись, на нем! Говорили мне, пацаны! Надо было купить мне сумку. Ну все, я припарковалась. Поперек трех этих самых мест пропарковалась. У ну, нас же трое! Охуенная лойка. Ну я нормально припарковалась! Очень здорово! Я нормально! Вот все говорят, что я маленькая низкого роста. Она еще меньше. Рост намного. И злится малыш на Карину. Только дикая любовь, только дикая любовь у него. Новая песня от Давы, под которую вместе с Кариной все время танцует на флексе. -пам -пам. Родные, ну вот мы и на 12 месте. Я надеюсь, что у нас получится пробраться дальше. Поэтому, ребят, спасибо вам за... Вчера было 15 место, сегодня 12 место. Очень здорово. Давиду... Давид молодец. И деньги, как обычно, раздают. Как? Чё надо? Чё, пусовать я хотел? А хотя нет, хотел сказать что сегодня в 10 часов вечера Лига Европы играет Наполи-Арсенал. Ставь с надежным 1 и выигрывай также по правовым получая Получай волос в 6500 рублей. Скорее свайпай. Да вы футболист, как обычно. Смотрим дальше. Вова, Коля, кушать! Я сказал жрать! Сынок, доешь котлетки. Ну они не вкусные. Ну извините, мама не умеет готовить, как в ресторанах. Доешь. А нужно? Опять встала, готовила, старалась, а мы ну, видели. Картошка соленая. Это вообще то не картошка. Это каша тыкина. Ха-ха-ха. Доешься, да? Ну беги гуляй. Я тебе в суточек положил, вот все. давай, -давай. <клёх> Вы что творите? Вы не голубит? <клёх> ну мам. А может... Видимо, уже сыну много лет. Все. Всё, не <связываю> <Фу>. <связываю> Суп скид. Барсик, иди кушать сейчас дам. Иди, иди мой крошик. А кошки есть будет? Да, это последний. Что мне перерыв? Давай, Мама пирожков напекла. Попробуй, попробуй, попробуй, попробуй. попробуй. Ах, как вкусно, ах, а, вкусно, а, вкусно. Нет, как она сольёса говорит, а мясо попробуй. А паш, паш, напомни да, точно. пусть сердце мужчины через жопу. <связываю> Наташа, голубцы, прокисли. Ну или как у нашего папы через жопу. Смотрит в телефон. Любаня, кстати. Здравствуйте, вам помочь. Слушайте, а у вас есть... Что? Пришел в магазин Люба. Былая А вы, простите, на себя смотрите? Нет. Меня велосипедист на входе ждет, для него смотрю. Да, простите, есть. Люба, пошути вот, вас. Вот, вот. угу. А замокнуть, пожалуйста. Угу. О, здорово, принесла? Да. Зашибись. Зашибись, спасибо. Спасибо, пока. Давай. Пока. <связать> а, себе купить не может купил его просто какому-то прохожему А в магазин просто хочется зайти Хочется зайти и купить что-нибудь <связать> Эй, Дурик! Дури! Что Эй, за, за позорище, вонючка? Оскорбляет. ах, нормальная машина, не разбирается Свет, долгой, что ли че твоей тачке что ли. Я на неё смотрю только в голову одно приходит. Не, блин, завязана такая тачка. Не, не, брат я её, это купить хочу, купить. Купить? Да тебе её пихнуть хотят нам. Чего за херня это, бля? Чего за чувак тебе его хочешь? Вот, вот, вот хозяин. Здравствуйте. И опять труханул. Проходимость мощная у машины. Вообще видно, что она и в горах может проходить. Классная. Ну, бери эту тачку. Вообще советую я тебе вот именно эту тачку взять. И труханул просто перед мэном. Прятался. Самый маленький. Что, я не понял вот, с этого? С этого вайна ничего я не понял. Хорошо, мам, целую. К нам едет моя мама. Ты рад? Ой. В том видео мама любовница, а сегодня просто мама. Привет, я все купил. А сдачи где? А сдачи не было. Вов, а я похудела? Да. Стройняшка. Худенькая. Это что такое? А это? Это тебе. Откуда принес, а, Надь, ты принёс, мать, тебе? Если ребята ребятами пивка попить, через полчаса буду. Я недолго. долго. Успела? Ага, два раза. И я. Ты мусор вынес? Да. Ты коммуналку оплатил? Конечно. А ты Диму из садика забрал? Думал, Ничего он забрал. не делает по дому. А я у тебя первый? Да. Круто. С конца первый. и ушко маленькое почему-то поддав о человеке если не знаете истинную причину его поступков орет по на все автобусе и у всех ушки такие непонятно вяну уши от таких баб все и мы не ножки. Миу, маме, кошки. Ритма хорошая, но об этом сообщать не нужно. Прячьте ножки в брючке. Сегодня мы расскажем, как привлечь внимание парня, который вам, нахрен, не догоняет. вам нравится. Для начала нужно привлечь внимание. Сообщить, что не бритые, а потом. Нравится ли вам парень потом? нет. <звучит> <звучит> О, Господи, не, не, не, не, <звучит> не кто не хочет <звучит> делать ей в рот. Надо песни. Ну, Между нами любовь! Между нами любовь! Между нами любовь! С вами, с вами нельзя... А вообще мы ни зачем не бегаем! И... Кому надо, нас сами найдут! И сидите не замужем. Не бегают они. Девушка, а можно с вами познакомиться? А может, лучше познакомишься со мной? Я пою. Девушка, у него слабый голос вот объективно. Я читаю стихи. Очень великолепно, я готов, посвящать. Петухи перед девушкой. Кудых, кудых. А я вам могу серенады посвящать под окном и еще и потомцовывают, так под окнуть. Ла -лала -лала Девушка, я подарю вам новый iPhone XS Max. Новый. А Я вам подарю этот же iPhone XS Max и еще э -э -э, оригинальную зарядку. AirPods еще. Это... Подари телефон без зарядки. А потом... Я с зарядкой подарю. Чушь. Уже нечестно Девушка, а может быть я вас куда-нибудь подвезу? <класс siihen> А может быть я вас подвезу? Нас мы раскрываем козырь, и тогда я снимаю штаны. Это с его стороны было очень похабно. Ну, ну здесь ясно. Ну хорошо. Все ясно. Я снимаю. Подожди, ну у него же меньше? Его капец жалко. Будьте а маленькие. Имейте маленькие, вас пожалеют. Одел. Вот, пошел ты. Я скоро буду. Легко. Чуешь, мужик? Подай это. Спасибо. И стали выпивать в гараже. Это съедобно? А тут решил заменить ватным диском. Как это подавится? Пару секунд. придурок, это мои ватные диски из Макс Фактора? Это сладкая вата! Это мои ватные это диски из Макс Фактора. Ты знаешь, сколько они это стоят, и придурок? Две копейки! Это ватные, диски. Это, это диски. Это это ватные диски! это ватные вата. диски! Это, это ватные диски! Это ват... это... Убери нахрен их отсюда! Ну, на, нахрен это убери! Не хапануть на ватке? Настя, а почему ты никогда не зовёшь меня гостем на ген-шоу? Потому что там надо смешно шутить, Лёша! Своей нарабой! И тут же пошутила, как будто все там шутят. Бэй, ну Матом. Попробуем. В эфире Агент Шоу. Ты лучшая. Ууу. Спасибо, Ида. И у в разгостях Алжай. Ида, блядь, успокойся, пиво оставь. Да? Загадка. Что говорит кобель, когда видит красивую собаку? Бля. Да. Сучка, эй. I'll see. I'll see. Почему на любой вопрос ты отвечаешь Сенна Рабое? Леша, Лёша, ты не видел мою бутылку сорла и решки, когда положил, найти не могу. Ты что, сел на бутылку и даже не почувствовал? Шутки от Насти Влеевый. Филип Киркоров просто в заднем кармане было. А где 100 долларов? Чего не знаю, того не знаю. Бабки где? Ты точно не сидел? С вами было один Шоу. Цена рабоя. О, я новый трек придумал. Спартак, чемпион. Эта песня века. Смотри, брат, у тебя ко мне какие претензии, я не понял. Я брат с Оренбурга за этой машиной ехал. Я понимаю, что с Оренбурга летел. Да, Оренбургский ехал. Казахстан. Ты мне предоплату скинул, скинул. Вот именно скинул, скинул. Я снял деньги. Я тоже сдержал свое слово. Я что сказал? В целлофане ты слышь. Машина, машина в целлофане, машина в целлафане, смотри, ну не в таком же целлофане, но в целлофане Просто тряпки накрыл. Не биты, не крашено. Берешь, не берешь. Деньги не возвращай. Я Вот так вот. Попадешь. Также в классе есть парочка долбоебов. Это такие люди, на которых, когда смотришь, понимаешь, и научишься. Потому что у тебя Матюбайся. хотя бы есть тройки и четверки, а у них, звука, только двойки и колы. И знаете, что самое страшное? С годами я стал понимать, что в нашем классе эти два долбоеба это я и мой друг Женя. Потому что на любой контрольной все сидят и решают. А мы, сука, сидим и думаем, откуда вы это все знаете? Мы же все учимся в одном классе. Нам всем! Просто надо было учиться лучше. И не пришлось бы думать, а сразу решать. Контрольную работу. Дают одинаковые знания. Но вы почему-то, сука, решаете, а мы. И у меня уже есть догадки, что весь класс учат, хотя бы чему-нибудь. Нас, блядь, просто держит. Держит за тупых. И вот как я вижу, нас в классе. Собака на черепахе. Такой же. Не расстраивайтесь, вы не одни. Нас много. У нас очень много. И опять Сека. <смех> Брат, как дела? Ой, блин, как соскучился, <смех> как Блин, обожаю вас, блин, давно вас не видел, изменились, похорошели. классные такие стали, ребята. Я про вас слышал, слышал. Че, давайте в баню, а я угощаю. Все, что хотите, О, давай, могу давай, угостить. Офигенно, да? что, как дела? Как рассказывай, ты? как твоя работа, как твой завод, за, за... Я же это, что, не слышал? Обанкротился же. Все, банкрот там. Кредиты, мреди, в долги влез, короче, сейчас. Капец, тяжело. Да, И вот я... такие дела. А что сеть ресторан? Да я тоже все закрыл. Кризис, брат, по всем ударим. А, закрылся, да? Да. Блин. Блин, ребята, мне пора касси. Они нужны, когда богатые, когда бродяги. Они просто. До свидания, бродяги. Давайте. Ча -а -а. Баньку, что, пойдем? Нет. -не -не, Нет. Бани не получится. Никакой бани. Мам, я иду гулять. Стоять. С кем ты идешь? С девчонками, с какими? С Наташкой и Иркой. Точно? Да точно, ма. И че да это вы точно. прям без мальчиков идете? Ну, мам, где вы будете? Ну где-то здесь, на районе, где-то здесь. Ты можешь нормально ответить? У магазина будет тусоваться, музыку слушать где-то между нашим подъездом и школой. Во сколько будешь дома? Часов восемь девять в девять. Восемь. Мам, ну можно уже пойду? Всем. Не знаю, ее отца спроси. Пап, можно я гулять пойду? Ага. Спасибо. С чем я только что согласился? Допор. Папа подтвердил. А ты ну куда? В пару друзьями иду. Тебе друзья важнее, чем я? Футбола, мой сериал начинается. Фу, он воняет, убери, а? А чего ты не знакомишься со своими родителями? А когда ты нам не женишься, а кому Никогда. ты не понимаешь? пишешь, как в субботу ты меня отвозишь в салон красоты, а в воскресенье в ресторан. А не забудь полочки прибыть в моей комнате, сколько можно говорить уже, а? Ты вы И маша. убежал. Все же было так прекрасно. А я этих мужиков. И убежал. Знаете, чтобы я не условным, сразу хочу сказать, что я никогда не интересовался астрологией и ни чертами не знаю. Уверен, что там есть своя наука и в руках знающих людей она работает. Но есть в ней и откровенная Наткнулся ху... я на днях на инстаграм. Лунная астрология, по которой гадает мунтяников, я понимаю, ритуал для привлечения финансового благополучия. Знаете, почему у вас нет денег? Нет, не потому что вам платят хуй зарплату, а потому что вы не провели ритуал, да. Приготовьте для ритуала свечу, спички и икону, блять! Масло апельсина. Всегда держу дома! Любое количество бумажных денег. Чем больше, тем лучше. Сожжем их все Нет денег, нет проблем. Не в деньгах счастье. Вот оно какое! Благополучие! Любые талисманы и браслеты для подзарядки. Такой браслет из подзарядки подойдет? Уединитесь в комнате. Матя меня не так поймет. Знаете, чтобы не быть голословным, так вот отрежьте от свечи кусочек 7-10 сантиметров. Я финансовым благополучием занимаюсь или вызываю сатану. Намажьте свечу маслом и разотрите одну-две капли между ладонями. Позовете шлюху, разотрите ей тоже и вставьте свечу. Также немного масла... Чтобы она была счастлива. ...смажьте внутри открытого кошелька. Какой хуй только не занимаются люди. Лишь бы не работать. Погрейте руки на свечу несколько минут, а затем перенесите ладони направо в сторону денег. Поддержите руки над купюрами, закройте глаза и почувствуйте, как от них идет денежная энергия к вашим рукам. Если то же самое проделаю у костра с рядом лежащим шашлыком. Я почувствую, как сейчас солнечная энергия идет к моим рукам. Больше всего меня позавалило концовка этого ритуала. Если вы не хотите заморачиваться с данным ритуалом, то можете просто положить открытый кошелек с деньгами на открытое окно. Халявный совет, особенно людям, которые живут на первом этаже. Короче, был прав, ритуал заключается в том, чтобы не бывать здесь. И наличных остается немного. Лучше перенести покупку на следующий день, чтобы для ритуала было больше наличных. Голову себе перенеси, чтобы кому то нас заслужила более полезную службу. Подскажите, пожалуйста, а можно также зарядить новый кошелек в этот день? Сука, зарядить кошелек! Эти люди безнадежны. Распределить лучше сегодня или завтра? Брать кредит одинаково. И сегодня, и завтра. Ты все равно будешь в жопе. Подскажите, а можно делать такой ритуал не только для своего кошелька, а для мужа? Лучший ритуал для кошелька мужа, это сука не издравить его папки. Сегодня-завтра планирую купить новый кошелечек. Подскажите, пожалуйста, данный ритуал подходит или для нового кошелька а есть другой? Просто осознайте, что среди нас есть люди, которые заваривают кошельки. Здравствуйте, а если у меня только чужие деньги на руках? Ты значит, меня скоро поймают и ты сядешь? Чтобы быть богатым, надо просто быть хорошим, надо просто быть богатым, либо хорошую работу иметь. Итак, друзья, сегодня долгожданное видео. Как заплетать рядужные рожки? Интересно, как у нас же две это? резинки как минимум? Сначала заплетаем левую рожку, все достаточно просто берем копнуло нос. Вот, вот просто на взгляд вот так вот взяли, только смогли еще и понеслась. Смотрите внимательно за моими движениями. так. Раз. Раз. Левая рожка заплетена. Теперь правую рожку заплетаем по тому же принципу. Также забираем ко дну волос. нервное количество такое же. Примерно. Заплетаем правую рожку. По такой же технологии. Точно, точно по такой же. Так, чик-чирик. Вот у нас получились две радужных рожки. Теперь что сюда пришла? Теперь нужно сделать немножечко объема. А значит, вот здесь делаем такие петухи, чтобы получилось креативно, как минимум. Ну, и все, для того, чтобы рожки закрепились, красота берём лад, на вашем смотрении. И все это берем и фиксируем. Чик-чилик. Рожки готовы. Куда можно пойти так? Посушу. Зайдай культур терего. Сама возьми. Кинула. Попал. И робот прелесос принес. Вот, на тебе. Если помогать не хочешь. Настя что-то еще расскажет. Я не знаю, как тебе уже подкатывать, но я все сосиски в тесте магазина покупала. Хотя бы как-то утолить свою боль. Собаки подкатывают. Вот ты просил лайки ставить. И я ставила. Моменты. Знаешь то, что я поняла? Нам надо расстаться. В смысле, мы не были вместе? Мы были вместе. Мы с тобой мы ВКонтакте поставили. После таких слов я одна поняла. То, что косточка от авокадо не для тебя росла. Забудь и не пиши мне. И по скрипту я забираю все свои лайки и больше не проси. Я не знаю. Несчастная любовь в сети. Дорогая, а, я не помню, почему ты перестала брить ноги? Да потому, что живя с тобой, я поняла, что это единственный мех, который я могу себе позволить. Ха-ха-ха. Всем пока, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пожалуйста, всем пока. До завтра.